Оглянитесь на свою жизнь. Что бы вы ни делали, это не конец. Начните заново. Пусть путешествие начнется заново. Внесите новое, иногда странное, эксцентричное, иногда почти сумасшедшее. Такие вещи помогают. Все изобретатели считаются немного сумасшедшими и эксцентричными. Они такие и есть. Потому что они выходят за всякие рамки. Они ищут собственные пути. Продаренные дороги не для них. Они идут нехоженными тропами, рискуя заблудиться, не найти дороги обратно, не вернуться больше в толпу, отбиться от стада. Иногда, может быть, вы потерпите поражение. Я не говорю, что в вашей жизни не будет поражений. Все новое всегда опасно. Но зато вы узнаете трепет первооткрывателя. И этот трепет стоит риска. Какой бы ценой ни пришлось заплатить, он того стоит. Поэтому или внесите в старую работу новое, чтобы она стала новой и росла, была органичной и механической, или смените ее. Бросьте все и начните что-то абсолютно новое. Начните с самых азов и станьте гончаром или музыкантом, или танцором, или бродягой, Понайдет что угодно. Обычно ум говорит, что это неправильно. Вы достигли некоторого положения, сделали имя, добились определенной славы. Вас знает столько людей, ваша работа так хорошо продвигается и так хорошо оплачивается. Все налажено, зачем беспокоиться? Ум всегда говорит одно и то же. Никогда не слушайте ум. Ум служит смерти.